Друзья, приветствую вас на моем канале. Меня зовут Вячеслав Костенко. Это канал о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня в такой интересной обстановке у меня уже новогоднее настроение во вовсю, каминчик, все как полагается. Ну это, естественно, проекция на телевизоре, но как-то вот хочется уже больше праздника, что ли. В общем, сегодняшнее видео будет непосредственно о теме налогов. Опять-таки, потому что вижу по вашим комментариям, что эта тематика вас всех интересует без исключения. И хочу немножко ответить на ваши вопросы, потому что полного, полное понимание картины сейчас нет ни у меня, ни у кого-либо еще, включая налоговые службы. Просто отвечу на те вопросы, которые вы сейчас очень часто задаете в комментариях, дабы было какое-то представление. Смотрите, до девятнадцатого года у нас в Украине вообще нельзя было инвестировать в иностранные активы. Это было запрещено. В 2019 году появилась возможность частным лицам инвестировать в пользу, допустим, Америки или же Европы, сумму 50 тысяч евро в год. Это был лимит. Но при всем при этом определение инвестиционного дохода у нас было, ну, наверное, сроди какому-то издевательству. Ну, это очень в мягкой форме сказано, потому что инвестиционным доходом считалась вся сумма, которую вы инвестируете. То есть, привожу пример, вы покупаете акции компании, допустим, в том же Interactive Brokers на 1000 долларов, получаете прибыль 300 долларов от роста этих активов и налог вы должны были платить в нашем государстве от 1300 не от 300 долларов, как у всех нормальных людей и стран, а от всей суммы, от всего тела. Таким образом, на законодательном уровне, собственно, сам принцип инвестирования, он становился, ну, по меньшей мере, глупым. Инвестиций в Украине до весны 2020 года не существовало. Что произошло весной 2020 года помимо карантина? А это то, что -то растолковали понятие инвестиционного дохода, и естественно оно звучит как разница от тела депозита и прибыли, да? ну, то есть понятно, тысячу долларов заводим, инвестируем, покупаем какой-то актив, получаем на них 300 долларов, ну и отсюда получается, что 300 долларов является вашей прибылью, так вот эта прибыль должна облагаться налогом, с этим мы разобрались, это для вашего общего понимания. В 2019 году разрешили инвестировать в иностранные государства, но это было невозможно, так как не, не было нормального понимания законодательном уровне инвестиционной прибыли. В 2020 году все-таки добились того, что появились адекватные какие-то меры, адекватное определение инвестиционной прибыли, это уже хорошо, и плюс к этому в 2020 году еще увеличили вот этот вот этот максимум до 100 тысяч евро. То есть сейчас... Сейчас вы можете инвестировать, если у вас есть такие средства, 100 тысяч евро в год в иностранные компании. Уже хорошо, но теперь наступает следующий момент. А как же это все реализовать на практике? Потому что вы часто мне задаете вопросы. А мы ведь платим еще со своего дохода, к примеру, если мы работаем на интерактив брокерсы, мы ведь платим еще у них налоги. Как быть в таком случае? То есть у нас двойное налогообложение, Здесь я вас пишу обрадовать. Нет, как-то так вот случайным, чудесным образом произошло, что есть договоренности между США и Украиной о том, что нет двойного налогообложения. И все мы бы хлопали в ладоши теперь, если бы дальше практика не показала, что это только лишь слова и ничего более. Потому что практически подтвердить налогообложение, которым вы уже в принципе обложились, при продаже своих активов с прибылью, ну не так-то и просто. Ребята из «Миллионер за 7 лет» подали декларацию о своей прибыли от продажи иностранных акций и активов. Ну и им пришел запрос от налоговой, а собственно, пожалуйста, покажите документы, которые подтверждают, что вы уже уплатили налоги, а также, ну и можете вычесть эти налоги э, со своей декларации. Вот таким вот образом. Они потратили, там заморочились, потратили 3,5 или больше тысячи гривен и ждут ответа налоговой. Только я вам скажу одну вещь, то что налоговая сама не понимает, как это все реализовать на данный момент. Потому что буквально 2 или 3 недели назад ребята из Freedom Finance проводили такой... Небольшой семинарчик, что ли скажем, или конференцию небольшую, среди которых был представитель налоговиков. И Freedom Finance, представитель Freedom Finance задавала вопрос этим людям, как нам быть дальше. Но что был получен, в принципе, один ответ, что у налоговой на данный момент нет окончательной позиции относительно того, как правильно декларировать наши налоги с вычетом двойного налога с вычетом тех налогов, которые мы уплатили уже за продажу активов. Здесь еще плюс ко всему мы берем с вами курсовую разницу, потому что покупаете вы актив по одной цене, гривна проваливается или поднимается курс совсем другой, по какому курсу считать непонятно. И это тоже добавляет определенных сложностей, я бы сказал, что прям какого-то космического масштаба, вот лично в моем понимании сейчас. На данный момент вот вам нужно понимать то, что с декларированием инвестиционного налога, дохода, точнее, простите, все очень сложно. Когда начнет ситуация проясняться и разъясняться, когда мы получим какой-то более-менее удобоваримый официальный ответ от налоговой, к которой вот ответы в данный момент, даже если им отсылать запросы, получаются совершенно смешные. Одна налоговая присылает одно, другая присылает другое, третья — третья, и ни у кого нет единой позиции. Поэтому декларации подаются, по-моему, до конца, до начала мая, если я не ошибаюсь, 2021 года. Соответственно, за этот срок, вот за эти несколько месяцев, возможно, пройдет какая-то практика в декларировании собственного инвестиционного дохода, если это будет кто-то делать, ну и, возможно, тогда мне будет что вам рассказать. Это что касаемо иностранных инвестиций. Относительно Украины здесь вроде бы как все понятно, но в то же время не все понятно. Мы проведем прямой, не прямой эфир, пр проведем опять-таки интервью с Александром Куликовым, это директор ИГА Универа, брокера нашего украинского, и я думаю, что он ответит на наши вопросы, вот которые нас с вами так интересуют по поводу хотя бы, налогообложение у украинских брокеров. Но так как ИГА Универ является налоговым агентом, то я думаю, что здесь вот в этой ситуации мы хотя бы будем немножко эта вся процедура будет проходить для нас проще. Относительно тех людей, которые работают за границей, но являются гражданами Украины, сложно ли будет им открыть счет в, у инвестиционной группы Универ? Нет, не сложно, потому что вы являетесь гражданами Украины, где вы там зарабатываете, абсолютно никого не волнует. И на территории Украины, пожалуйста, открывать. Если бы вы были не резидентом, то здесь ситуация совсем другая, с огромной, ну, в общем, другая ситуация, не будем даже к этому обращаться. Относительно того, если у вас нет официального дохода, сможете ли вы инвестировать на территории Украины. При открытии счета в любом случае от вас будут требовать подтверждения вашего дохода. Как можно подтвердить доход? Откуда у вас, собственно, деньги? Первое – это наследство. Второе – это продажа э, движимого-недвижимого имущества, то есть автомобили, квартиры, дома и так далее, ну и земельные участки, естественно. Ну и третье, насколько я знаю, это дар. Вот если вам кто-то подарил определенную сумму денег, это дарственная, она как-то подтверждается законными основаниями, да, что вам действительно их подарили, Вот тогда в таком случае это тоже будет являться происхождением вашего дохода. В любом случае вам нужно что-то показывать, по-другому не получится. Ну и в принципе я всех призываю входить в правовое русло, работать исключительно в белых условиях, потому что это... Правильно. На этом вроде бы вопросы вот такие, которые очень часто задают, исчерпаны. Ждите новых видео относительно налогов, ну и не только налогов. Если я что-то упустил, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Если у вас еще есть какие-то вопросы неразрешенные, тоже пишите об этом в комментариях. Я опять-таки буду доснимать параллельно видео, потому что не все можно охватить сразу. Относительно того, Декларировал я свой, ли я свои налоги с инвестиций в 2019 году, я скажу вам так, я не инвестировал в 2019 году, потому что на законных основаниях это было сделать невозможно. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если видео было полезным, поделитесь с друзьями или поставьте лайк. Большое вам спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.